Мне приятно находиться много ми е в движении. Приятно, да се в на святя дух. столько раз было здесь уже? Сейчас русский, <laughs> Много раз говорила здесь за разные страны. Много за И в начале собрания. В на было предложение, что нужно изучать языки. Советую начать прямо сейчас. Советую да с С простого слова. Вот просто слово. Я. Yeah. Ас. Давайте все скажем. Я. Yeah. Всечки докажем ас. Как говорят русские, украинцы, правильно? Как говорят руснации, украинцы. Болгары, как говорят? Болгары, как говорят ас. Правильно. Как говорят американцы? Как говорят американцы? Ас. слышно. Айм. Окей. Так. Как говорят армяне? Как говорят армяне? Yes. Yes. Видите? А вы знаете, как на иврите будет я? Знаете ли как на иврите as? Они. Они. А вы знаете, как на грузинском будет я? Знаете ли как на грузинском я? Скажите громче. Скажите Еще раз. Правильно, сегодня моя проповедь, добрый пастор и овцы. <laughs> не с тематикой на проповеди, добри, добрые пастор и добрые овцы. Итак, э, я никого не обижаю. Надеюсь. Никого не обижаю только. Ну, когда э, начинаю читать э, послание, да Иоанна, послание на Иоанн. Иоанна, 10 глава. Ну, 10 глава. С первого стиха читаю. Вот первый стих. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, то твор и разбойник. Входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет. Овцы слушаются голоса его, и он зовет своих. Овец по имени и выводит их. И когда вы выведет своих овец, идет перед ним, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. Как меня уже представили, я долгое время жил в Грузии. Как-то сами представили, время сам в Грузии. я видел пастухов. Виждал сам. Э, с некоторыми общался. Овчари. С некоторыми И я никогда не видел, чтобы пастух шел впереди. Никой не видел я знаю, что в Библии все правильно. А верну, Но здесь написано, что Но я иду написано, овцы за мною. Отпред, а Но я встретил один из пастуха. Но за которым шли овцы. След -то овцы. И я тогда как бы этот Уди, да удивился и спросил говорю, из не надо, не почему так это происходит За и он мне объяснил что мне почти объяснил, каждую эту овечку он присутствовал в природах вся, э, присутствовал на рождень, на Каждой овечке он чем-то помог на и, с и она его знает и тягу ведь все что у нас представление об э, пастухах все знания, какие-то у меня за увчари. Ов, да, чабаны, да. Вот. А, но я все время видел, что там они овец сгонят большое целое море овец, и сзади идет Винаги пастух паска виж... такой. Винари сам виждал, чей ворви мурают увце, и след него ворви увчари. По бокам с прачка. Волкадовый, такие большие. От страны кучета. Потому что это наемник. В деревне, если, допустим, у меня есть 10 овец, у Геннадия 10 овец. Но у нас работа, и мы не можем пойти. Мы возьмем кого-нибудь другого, Но не заплатим работа, ему, и он платим, поведет нашей храбрости. Паст... Пастбище, да. Пастбище. А, наемный пастух, он лишь только посчитает, на лишь на овчар, цете, не пропало бы. Да не Но он не добрый пастух а, Когда а, вот видели, может быть, картину пастуха? Ако сте виждали, а кусты видели картину на на Да. У него должна быть или папаха. Такая, то есть, надо иметь голямую Или же э, из овцы, бурка. Или дрежка от овцы. Да. Именно от овцы. Именно от овцы. Дело в том, что когда ходят пастухи в горы, там очень много ядовитых змей. Важно то, что когда овчарите ходят в горы, там има много утровни змеи. И знаете как? Ни одна ядовитая змея не появляется близко, где есть запах овцы. Никакая утровная змия не до аку меризмата на овце. Знаете, оказывается, в Террии ковбойцы делали волос от овцы в лосо. И когда начинвали, они делали вокруг себя круг возле костра чтобы змия не перелезла. Приди кубояте са правили нечто, като въжета с, от овца и когда са лягали да спят, са правили кръг около себе си, за да не ги доближават змиите през нощта. А, у змии на генетическом уровне на записано на том, ниво, что где овца, там змеята, нельзя лазить. Там е записано, че там, където е овца, не трябва да се доближава. Когда я начинал нашу проповедь, Когда -сам нашу проповедь? Я сказал, что моя проповедь "Добрый пастер и овцы". Казах, чему это и и Итак, нем немножко я поговорю о добром пастере и о наемнике. За и за Итак, добрый пастер это тот, который Ухаживает за овечкой. А как за ней ухаживать? Это? А как да мы за овците? Да срезаем педикюр, маникюр. Когда овца кушает травку, овца сихрани, там есть всякие мушки. В тревата има различные насекомы. И некоторые мушки могут залезть в нос. И некоторые могут влязть в сначала овца делает вот такие движения, сначала овца такие движения. обратите на меня внимание Поглядните внимательно потом она из-за боли начинает головой биться об землю добрый пастырь сразу заметит это. вчаривает что он может сделать и той до он берет капельку оливкового масла той от и капать ей в нос и, и, в носы. и насекомые выходят сами если это не сделать а направишь, умирает. овца умирает наемник сразу же обращает внимание на таких которые бьются головой на мне вчар за такие вотцику себе со он о ней не, не думает о том, чтобы она выжила. Так как они уходят на несколько э, месяцев в горы, за -то, за месяцев то им надо же чем-то питаться. И тебя Он видит в ней прекрасную хашламу. Он видит в ней прекрасную возможность захрана. Покушает, да. <laughs> ну а вот... Теперь мы немножко разобрались с этим. Сейчас я постараюсь чуть-чуть по-быстренькому идти по своей проповеди. Бывает так, что холодные времена. И когда овцы замерзает И когда на студену, они к друг другу прилипают. А стоят до друга. знаете овца вроде бы тупая ну как-то в нашем <laughs> представлении знаете са глупови. но у них есть рефлексы, рефлексы, которые в середину круга маленькие ягнята которые недавно вышли. На на свет. Малки те овцей, -то потом эти э, Мамочки овцы. После и потом уже бараны. Со... Это круг спасения. Круг спасения. Твоя на спасение. И представьте, теперь что наемник, что наемник увидел, овчар... что они сами создали круг и видел, спасения. Сами создали на Он идет и отдыхает. И до сих как это звучит в Слове Божьем, я вам сейчас прочитаю. То это как опять же. Такие... Ви... Иоанна, та Бажа. же десятая глава. глава. 13, стих. От 13 стих. Наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Слово не родит, я не знаю. Тот, который, наверное, не беспокоится, не волнуется, не переживает. Он ложится спать. И, грежи, и, да и знаете, на многих праздниках в Иерусалиме. Иерусалим читаются такие слова. А, читат, а, из 120-го псалма. От 120 псалом. И не и и не, спит и не, а, не спи не хранящий Израиля. и не спи тот, кто хранит Израиль. Теперь Представьте, что Господь, не спит. Представите, что Господь не спит. Мы немножко разобрались с вами с овцами, Немалко то есть за Теперь давайте поговорим об овцах более подробно. Поговорим малко подробно. Второе, послание Второе послание к Коринфянам. Второе послание Коринфинам. Вторая глава вторая 15 глава. стиха. 15 стих. Ибо мы Христово благоухание Богу, в спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть. Вспоминайте, где овца, там нет змеи. Там, а для других запах -а -а. живительный на жизнь. Не. И кто способен к всему. Когда читаю эти слова внимательно, Когда думи внимательно, я вспоминаю про притчу о потерянной овце. А за притча за овца. Иисус в послании в Евангелии от Луки рассказывает Иисусу эту притчу. Рассказывает Представьте, что сто овец и одна, Представите, что? и одна потерялась. Ну и хай с ней. Там, потерялась, не, не потерялась. Да? Но нет. Изгубилась изгубилась. Добрый пастор идет, ищет ее. Я видел много разных картин, которые показывают эту иллюстрацию. Овца где-то над пропастью, в колючках, и Овца вот он ее вытаскивает. В пропаста, и той, а, там и овца запоминает это и овца такую запомнит никогда не надо забывать то что сделал для тебя Господь никуда не эту да и направил за тып когда сейчас знаешь, меня хорошо представил я из Грузии может плохо буду выражаться но давайте подумаем как овца давайте да подумаем как кото у овцы как брат говорил, как надо брат ходить казал, как царь, кушать как да царь, да? то царь, да да, то царь. Давайте подумаем как овца. Дайте домислим, как <соценно> овца. Царь Израиля Дэ, Давид. Царь на Израил Давид. В 22-м псалме пишет. В Господь пастырь мой. Господь и моя овчарь. Другими словами, я его овца. С хорошо так, более как-то не обидно звучит. <свят> я ни в чем не буду нуждаться. Господи, поднимите руку, кто тут ни в чем не нуждается. <свят> да, я вижу лесу рук, конечно <свят> Значит, что-то у нас есть, то, что нам <свят> нужно, правильно? <свят> Знаете, как-то на просторах интернета... Были такие слова, говорит, когда я думи, просил у Бога что-то, то, -то, то что я хочу, молил Господь за нечто, искал, Бог мне это не дал. Бог, не мигу давал. Бог, дает то, Бог дает то, что тебе необходимо. Когда читаем этот 22-й псалом, 22 псалом, Господь Пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он водит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Давид, где ты жил? Какие злачные пажити? Израиль? Злачные пажити только на севере? Везде пустыня? На всякой пустыне. Ведет меня к водам тихим. Кто был в Израиле, там знает, воды там раздвоя обчелся, самая дорогая это вода. В Израил, вода тат, там. Но он чувствует себя овцой и знает, что Господь его поведет к водам тихим. Но той, чу, себе овца, знает, Господь до что за воды тихие? Истина, которая нам передается через слово. Истина, которая получаваем через слово. Это одно из определений. У Еремии 2 главе 13 стихе. 12 глава 3 глава 12 13 стих. Uh, в 13 стихе написано 13 стих Ибо стих два пишет. зла сделал народ мой Меня источник воды живой оставили И высекли себе водоемы разбитые Которые не могут держать воды Эх, Здесь все верующие Когда я поприветствовал, я сказал Шалом, возлюбленная церковь Но я хочу сейчас немножко затронуть Такую струнку Насека, э, да момент. Что, что за такое народ меня оставил? Источник воды живой и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Каково в сущности означает эта Итак, э, источник воды живой мы поняли. Слово Божие, Господь. То, что связано с Богом? Чисто разбитые водоемы. И то Разбитые водоемы в я трону одну из э, моих мыслей Это мы грех грех а давайте грях. просто подумаем да замыслим. я не скажу что тут все убийцы пьяницы блудницы и все кажется, такое. Убийцы, пьяницы, но блудницы если и другие Человек хоть что-то попробовал в своей жизни, Но то, а что нельзя было, в живот, то, не требовало, он согласится, что то есть, любое, что с похотью, с то, что мы делали с похотью, с таким желанием, с желание, с поход, оно очень быстро прошло, то быстро да дает временное минутное мгновение да, минутно счастья и все На счастье и это, потом и оно и не может держаться, как здесь написано. После да высекли додержи. себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Как то пишет, только издолбали водоемы, не держат вода. Ты не будешь счастливым. Да счастлив. Когда же ты пребываешь в воде? Когда сива ты имеешь жизнь. Тима, живот. Если для меня слово Божие вода. А вода. Хлеб. Хляб, свет, как часто я к нему обращаюсь? Часто как часто я пью эту воду, часто тази кушаю тази этот хлебушек, свечу а, себе. Ям по жизни. И светятся нах... с uh, светленинатому. я нахожу себе много разных uh, оправданий. Намирам си много оправдания что у меня нету времени. Нам... Вот Чиньямо сейчас тоже за у, у меня ровно час, но у меня осталось еще две минуты, если можно. <laughs> да, сейчас. Да. Когда же в Иоанне в седьмой главе? О, в Иоанн седьмой пищи. Седьмая глава, 37 стих. Седьмая глава, 37 стих. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И вот эти источники, оказывается, и эти источники и... Ишуа, он есть Ишуа? источник воды живой. Источник Прихожу к нему, вода. я ни в чем не буду нуждаться. Бог Хотите даст мне все необходимое. Не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 Дух. Дух Святой, Тот, Который Его прославит. Дух, его осталось 18 дней до Великого Праздника Шавота. До разрушения храма до сейчас разрушения бы стояли в храме 38 снопов. Снопов пшеницы, которые подсказывали, что осталось еще немножко. И когда будет принесен 50 сноп, пшеница. Будет Значит, объявлен великий праздник. Он Велик будет длиться всего один день, есть, один но день это саму. праздник подарка. Но, но об этом мы поговорим с вами в другой раз. Но за то, что поговорим в Слава Богу. Слава на Бога. Спасибо